Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале «Сквозь стерня Звездам. Сегодня хочу записать видеоролик для тех, кто соскучился по смарт-контрактам, но в последнее время какие-то они скамовые выходят, и аудитов надежных нет, поэтому вот нашел, скинули мне такой проект «Цикл Трон», и давайте сегодня расскажу, как в нем поучаствовать и какой маркетинг у данного проекта. Сразу скажу, что вход тут 100 трон, и 15 трон идет на комиссию. Вот я оплатил 100 трон с кошелька, все как во всех смарт-контрактах, есть кошелек трон link мы просто с помощью его авторизируемся и потом когда регистрируемся на сайте прям нажимаем зарегистрироваться и все из нас списывается 115 монет трон что же нам это дает вот мы видим а у нас первая ячейка это матрица тут матрица мы покупаем вход за 100 трон и должны раскидать свою реферальную ссылку для тех кто не умеет приглашать людей тут также есть переливы и вы например если зарегистрируйтесь подо мной то если пойдет поток людей то под вас попадут люди которые вот придут от меня например мне надо пригласить всего лишь 6 человек а те которые будут регистрироваться после например 7 8 9 10 будут попадать под моих нижестоящих. ну наверное как в любой матрице слева направо сверху вниз Итак, что мы тут имеем два последующих участника которые заходят в этот проект они становятся ко мне в первую линию и получается что 50 процентов от их оплаты поступает сразу ко мне на кошелек с помощью которого я вступил в данный смарт-контракт и мы уже отбиваем свой вход а еще 50 процентов то есть 100 трон идут моему вышестоящему и они резервируются в смарт-контракте происходит это так вот например у меня потом будет вторая линия это могут быть мои напрямую приглашенные партнеры или уже участники которых пригласили два моих реферала то есть они ко мне становится вот сюда, в эту линию, и 100 монет, которые они внесли, по 100 трон каждый это получается 400 200 делится между вот этими участниками между моей первой линии а по 50 монет идут также мне но выплата сразу не поступает на кошелек она резервируется в смарт-контракте и таким образом я перехожу сразу на ячейку вот 200 трон мне со второй линии капает и я сразу перехожу на вторую ячейку и потом кстати если мои партнеры будут также со мной постепенно переходить то они становятся опять в мою первую линию, то есть мои партнеры или переливы это будут, это без разницы тут, которые будут попадать в мою первую линию, 50%, ну то есть стоимость этой ячейки, она будет автоматически поступать ко мне на кошелек. И так двигаясь склично, вложив сюда всего лишь 100 монет, можно добраться вот до суммы, 1600 монет будет каждый раз нам капать, если мы доберемся до последней матрицы. Но мы понимаем, что если мы пройдем все вот эти четыре клетки, то на 5 мы уже будем стабильно получать, потому что все партнеры будут делать реинвест. И тут уже дальше продолжения нету. Мы будем все время продолжать эту клетку и каждый раз будем получать с нее доход. Есть такая презентация на русском языке, я сделаю, скину у себя ее в телеграм-канале, ссылку оставлю под этим видеороликом тут также все расписано в общем все отлично проект работает человек который скинул мне этот проект сказал что тут вот пошла движуха он вот сейчас прям можно сказать закрывает вторую клетку ну а если вас заинтересовал данный проект то ссылка на него находится в описании можете в комментариях под видеороликом задавать вопросы если вам что-нибудь будет непонятно решил зайти в проект потому что реально если он стрельнет то тут можно неплохо увеличить свой баланс в монетах трон ну и давайте проведем Акцию как обычно первые 10 комментариев по теме видеоролика, в конце которых будет указан кошелек TRX, получит от меня по 10 монет. До скорых встреч!